Табельщику доступны следующие функции – создание, просмотр и печать табелей подразделений, которые за ним закреплены. Все эти функции находятся в разделе «Документы». Для просмотра созданных табелей нужно выбрать пункт меню «Табели» в разделе «Табель» за ДК. Откроется список уже созданных ранее документов. Здесь можно увидеть только табели с датой создания, доступной вам. Если список пуст, то это значит, что для пользователя недоступны к просмотру документы, созданные ранее, либо для подразделений, закрепленных за сотрудником, еще не были созданы табели. Проведенные табели можно только просматривать. Возможность изменения для них заблокирована. О проведении свидетельствует зеленая галочка, которая находится в первой левой колонке даты создания документа. Для просмотра документа нужно щелкнуть два раза левой кнопкой мыши на нужном табеле. Для закрытия нажать крестик в правом верхнем углу. Открыть форму создания табеля можно из списка табелей с помощью кнопки «Создать» либо в разделе «Документы создать» в пункт меню «Табель». Внимание! Если вы открыли данную форму для тестирования и не собираетесь сохранять изменения, то нужно нажать на крестик в правом верхнем углу и на вопрос диалогового окна. Сохранить изменения? Ответить «Нет», если вы не хотите никак фиксировать изменения в программе. Да, если вы хотите сохранить его как черновик. При сохранении документа без проведения изменения будут доступны. Если при сохранении не будет указано подразделение, то появится сообщение об ошибке и сохранить документ не удастся. Проводить документ нужно только в том случае, когда изменений для табеля больше не потребуется, так как после проведения документа отредактировать его уже будет невозможно. Распечатать документ можно из списка документов, либо из открытого табеля. Для печати табеля предусмотрена кнопка «Печать». Чтобы распечатать табель из списка документов, нужно выбрать строку документа, который необходимо распечатать, нажать кнопку «Печать» и выбрать форму печати. Форма 0504421 предусмотрена для государственных и бюджетных учреждений, форма Т13 – для остальных. Для печати из открытого документа нужно также нажать на кнопку «Печать» и выбрать форму печати согласно виду учреждения, для которого создается табель.